И всем привет, свангел и сегодня в я... Майнкрафт. И это Скайвард. И мы сегодня сейчас заходим в Сервак, берем Амазонию черные и мы так, это какая часть я не помню, блин. Ладно. Так, не рад. А, лаги, лаги, лаги, лаги. Это были лаги когда я снимал вообще за 100 кг. даже если я с Афтифаном сейчас играла БЛИН! Ой, я нуб, ой, я нуб Цены. я нуб я жив. я жив, я жив, я жив я жив, я жив я жив я не жив все таки у меня очков 1776 очков да, много Второй уровень, третий раунд, и сейчас я во втором раунде должен будь бро про, вообще сейчас мало FPS у меня. Я закачал некоторые мод на карту и на шейдер вообще надо мод на шейдер удалить реально, потому что Так, так так сейчас и пвп покажем кто здесь мастер пвп всем пацанам будем показывать спасибо чувачок а ты спартанус Так, да поелки вы сейчас лоботируюсь. Зато упали тебе лаги. Четыре. третий шанс. Вряд ли я выиграю этой серии. Третий. третий раунд. Это последний раунд. М -м -м. Афина. лагает, лагает, лагает, лагает, лагает, и лагает, все лагает, прям за что-то лагает, лагает, я я не люблю лагает, лагает, Пацан, догни! Никакой мы не тим, пацаны. Я лагает, лагает, лагает, У меня одно андерперло так что чувак пока че думаешь я сейчас проиграю чувак то еще что ли но я бы мог проиграть потому что у меня очень очень очень так пи пи, -пи, -пи Блин, да как так? Барбяч минуми. Настрела осталось. Хоть бы. Ну я в третье место, хоть займу. Это нормально третье место. И что нам делать? Ты жду, что у меня простой топор и его спартанут. Это будет вообще улетно офигенно. Чего он не хочет ко мне топор? Плюс мало этого и эндерперлов. все думают мне скинуть. Я это узнаю. Да, Че? Да, чувак. А вот сейчас мне вообще тут. Ой-лавка. Ой-лалочка. Ой-лалочка. Ой-илалочка. Ой, лалочка, да! И ладно, это последний. Я затащу. Да, да, с лагами Лавочка. Пока. Там и с вами Герил. Короче, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока.